Спрашивает мария Елена: Здравствуйте. Здравствуйте, мария -Лена. Расскажите, пожалуйста, какой взаимообмен, энергообмен происходит, когда люди спят вместе? Какой взаимообмен при сексе? Если один занимается, развивается, а другой ничего не делает? Если у одного больше здоровья, энергии, а у другого меньше, от него притекает тому, у кого меньше? Но вообще, если люди находятся вместе очень долгое время, через некоторое время они как-то подобно сиамским близнецам, срастаются какими-то гранями своей личности. Если люди действительно искренне любят друг друга, взаимопроникновение э, становится очень глубо, глубоким, и э, большее количество пластов сознания затрагивается этим взаимопроникновением. А простая сексуальная связь, даже если она длится некоторое время, Затрагивает, как правило, только энергетику. В момент соития люди становятся единым целым, но только в момент соития. Когда оно заканчивается, каждый, в общем-то, остается с тем, с чем вышел от него. Кто-то успевает взять немножечко силы, энергии, здоровья, кто-то успевает его потерять. Но восстановление, опять же, как и отток, происходит очень быстро, потому что человек, который вошел в эту связь с недостатком энергии, у него есть причина, почему у него недостаток энергии. Эту причину еще никто ник от него не убирал. Человек, который с высокой энергетикой вошел в этот акт и э, вышел из него немножечко погрызенный, очень быстро восстановит свою энергетику, потому что, опять же, у него есть причина, более высокая причина, эту высокую энергетику поддерживать в постоянно нормальном состоянии. То есть восстановление происходит очень быстро, причину никто не убирает. Другое дело, что если люди информационно начинают проникать друг к другу, то есть они много общаются, они находятся вместе не только в одном пространстве, но и в одном информационном поле. У них возникают общие ситуации, у них возникают общие интересы, возможно, общие ценности, а вот это уже управляющая величина для энергетики, информации, информационные пласты сознания. Тут происходит обмен, и этот обмен может происходит, конечно, не так быстро и живо, как происходит обмен энергией, но если он происходит, он уже не может быть так просто удален, потому что у информации, в отличие от энергии, там другое правило, если энергии сколько убыло, столько и прибыло, то информация немножко по-другому, чем больше отдал, тем больше у тебя становится. И в этом смысле, Человек, который занимается развитием себя, не должен бояться отдавать эту информацию тому, кто этим совсем не занимается. Потому что здесь работает тот принцип, чем больше он отдаст, тем больше у него станет. У него станет больше, прежде всего, свободного места, куда он может еще вобрать информации и стать еще более развитым, еще более продвинутым. Информация, которую она дает, может стать стартовым толчком. Может, конечно, и не стать, если в сознании у того, у кого мало, у того, кто не развивается, есть дырка, уязвимость, например, эгрегориальная подключка, например, религиозная подключка, которая в определенный день и час просто оттягивает, отсасывает у него излишнюю крамольную информацию. Тогда там будет как, как с гуся вода. Поэтому тот, кто находится рядом и занимается развитием себя, должен позаботиться, конечно же, прежде всего и о защите того, кого он напитывает информационно, чтобы не получалась пустая трата знаний, информации, силы и так далее. На каждом уровне тонкого тела свои законы энергообмена. Мы с вами знаем о том, что энергетические тела в большей степени — это физическое, эфирное и астральное, и там в большей степени руководят законы энергии, то есть закон сохранения энергии, закон быстрого восстановления энергии и так далее. Более информационные тела — ментальное, каузальное, будхиальное и атмическое, но в данном случае человеку принадлежат как бы доступны в управлении ментальное, каузальное и будхиальное, там работает другой принцип, там информация не утекает при ее отдаче, она копируется. Ведь если вы рассказали что-то своему коллеге, это не значит, что в этот момент вы это что-то забыли. Вы же не перенесли абсолютную информацию с одного носителя на другой, вы ее скопировали. А это значит, что у вас осталось есть еще какое-то определенное место, поскольку вы эту информацию уже проявили как возможную копированию. Она от вас не ушла, вы ничего не потеряли, скорее наоборот, приобрели. Вы приобрели еще одного носителя, который эту информацию теперь тоже имеет, и ваша информация теперь в два раза сильнее. И если эту информацию от того, на кого вы скопировали ее, Повторюсь, эгрегориальные системы не изымут, то такая информация приобретает двойную силу, а это значит, что она становится конкурентоспособной. Именно она и является той самой управляющей силой, которая не позволяет энергии утекать, например, или быстро ее восстанавливать, тогда как Противовес. Человек, который неэнергетичен, болен, который быстро теряет энергию, должен посмотреть свой собственный разум и, и спросить себя, а какая такая информация в моем сознании заставляет меня постоянно терять энергию? Ведь что-то заставляет меня, например, бояться, опасаться, а, не знаю, элементарно, употреблять не ту пищу, которая не дает мне энергии, а только приносит мне вред. Ведь это что-то в моем разуме, Найдите причину, и вы решите эту проблему.